Горловка, Курганка. Как видите, прямые попадания в пятиэтажку и максимум разрушений. Местные жители пособирали осколки. Вот это не, все. Это, вот не это, все это осколки которые маленькие да. те которые попали в дом мы не, не взяли ну, на, да на 30 метров вот на 30 метров разлетались вот такие осколки вот по дороге в девятнадцатом доме погибла женщина от таких осколков вот эта украинская армия бомбит нас мирных жителей не дает нам покоя у нас маленькие дети мы сидим на подвале с грудными детьми в холоде в холоде, в сырости. Куда смотрят иностранные пресса? Куда смотрят АБСЕ? Сегодня в городе у нас была АБСЕ. Перед тем, как начали бомбить Горловку, за полчаса до бомбежки Горловки АБСЕ из города убежала, как трусы. Пусть говорят правду, пусть посмотрят, что они с нами делают. Издеваются над мирным населением. Нам некуда ехать, мы украинцы, но в душе мы русские, мы русскоязычный народ. Мы никуда отсюда не уехали не уедем, Дома мамы наши не бросим. Как говорят на что вы уезжаете отсюда, тут будут жить другие люди. Мы на своей земле, мы хотим справедливости, мы хотим мира. Мы хотим, чтобы наши дети ходили в школу. Мы хотим, чтобы наши бабушки, дедушки получали пенсию. Нас отрезали вообще от всего на свете. Сегодня Перекрыли гуманитарную помощь. На Забл... да, да, заблокировали. да, заблокировали гуманитарные карточки. Мамы поехали в Дзюджинск переоформлять детские деньги, остановили автобус, забрали телефоны, да. прошерстили, переписали все телефоны, пересняли ксерокопии всех документов. Приехала СБУ, три часа мурыжили и требовали от нас сказать, где у нас стоит техника, где у нас стоит танки. Когда уже мир проснется от всего от этого, когда они увидят, что они делают с мирным населением, сколько мы это будем терпеть. Можно, Можно еще там было... Можно. Ну, скажите, вот людям разбили, где людям жить? Кто это возместит? Какая, какая да собака вас это будет. продолжаться. Это Сколько? вообще ужас какой-то. Да, да в конце-то концов. Это шо, фашисты они, никто они? Порошенко вообще своло. Чего убить надо? Я, если б соба первая поехала, убила бы его. Я вот если сомневалась, автомат в руки брать, думаю, не смогу стрельнуть человека. У меня ребенок 8-месячный, мне бы сейчас дали автомат, я бы под носу сама в них стреляла. Бьют и бьют. Дали бы какую-то там кнопку нажать, эту ядерную, я бы сама эту, блядь, Верховную Раду. Взорвала бы ее, падла. ну кажу что же это? Да, куда этот Киев смотрит? Сумы, люди, очнитесь, посмотрите, что делают. Истребляют просто мирное население. Где здесь у нас военные, а? Покажите Да если бы не, не ДНР. ДНР. Жир, спасибо, Лешника. спасибо, ДНР. Ребята приезжают, помогают нам, а? Что же это творится? Твари вы такие, ни лекарств нету. Едут с Артемовска они могут таблетки провести, даже тот же аспирин у них забирают, а? Сколько же это можно терпеть? Ну не. и над до как нас скотиной, я не знаю. Ну что мы вообще копотопые кролики здесь живем? Отрезанные отсюда У России, я не знаю, у кого просить, у Китая, у России, пусть водят нам миротворцы. Продолжение съемки возле девятнадцатого дома. Вот бабушка 90 лет. 90 лет. Никуда женщина не уезжала. Пенсионерка, сын инвалид. Рядом нет никаких ни танков, ни военной части, ничего военных здесь рядом нет. Только мирные жители, мирный поселок. Здравствуйте. А, вы здесь проживаете? Да, да, А скажите, пожалуйста, что у вас произошло? Ну, не знаем, откуда Летел. стреляли. Летела, наверное, уже с да. Наверное, откуда вы. А есть пострадавшие в этом подъезде или нет? Есть. У больницы в тяжелом состоянии. Ну, уже пустились. в ну, что, вроде бы, дома. Нет. Умерла нет. женщина. Нет. Живая, живая. Живая. Это получается да. сегодня обстреливали 120-ками, 152 или 155 миллиметров. Это идет тяжелое вооружение, 155. которое должно было отведено на 70 ага. километров. Ага. Оно стоит где-то рядышком. Ну, на Дзержинке вот тут. Вот, пожалуйста. Не, съемки. Смотри, говорит, залетела это окраина поселка Курганка.